Так, у нас приехал папа с гостинцами Вечер Слава Богу Мне выходные будут хорошие значит. Так, девчонки уже разбирали На, на Даринку у нас вот видите такие, крутоняня Папа разные вкусы взял Ой, скоро много Шах, который я люблю, чай Он крепкий, хороший, вкусный но еще есть вкуснее, так. Это он с пятерочки все набрал. Йогурты набрал. Йогуртов много набрал. Вот, которые любим конфеты. Самый умный, да. видимо, последний взял, да? Мои любимые конфеты. О ком такая? Подождите, девочки. Вот. Виннишка. Это папа себе взял. Ребятого печенье взял. И папа взял. О, шоколад! Шоколад! Это дедушка пошел. Дедушка Аленка. Это О! хороший шоколад. Это вакцин. И что-то мы же не кормили от нашего тигру китком-то. Будем кормить. Да. Тот, тот... Да. Дедушка дал, который купил для своей кошки. Я оставил. Ладно, пускай побауются, да? <смех> На месяц. Кроме этого, он хорошо входит в себя. Много всего набрал. Привет, друзья, пришли, Андрей приехал вчера э, вечером. Короче, пришли там. Курочки приют. Девушки. Поросунка дала. Сейчас еще зерно дам. Дам, дам. Давайте. А, вышел уже, что ли? Вышли. Даша. Хлебом, да, заманиваешь? Блин, да, рогата у него. Ты не хочешь, лентяй. Иди не ругайся со мной. Я знаю, что ты меня не любишь. Сейчас козом пойду. Выпускать не будем, но ну и нафиг. Сины бегают. Дай бог зацепит. Бяшки-то ладно рогами справится от, от Он что говорит? Рогами щешет деревья. Ой, <смех> еще тот -то. Андрей подпрыгнул да бяшка тоже хотел подпрыгнуть к нему а он что рябину кушает Андрей нифига себе а? На лету, да? Я боюсь подходить. Он там у тебя так стоит. Дорога меня его не раздражают. Он тебя только любит. Нас не любит он. Правильно ягодками кормишь его? Правильно ягодками кормишь его? Да он тебя только любит, нас не любит. Люблю, да. а Тебя любит, да? Бодать? Бодать? Ну на рогах вынес один раз. Один раз только вынес. А нас вечно хочет выносить. Так смотрит. Взгляд у него нехороший. Что-то думает. он говорит, на меня. Да, и Он смотрит на меня и все время кричит. Я пошла. Он что-то это, нехорошее задумал. Видно, по нему. Биби! Сейчас пойду. Зерно дам. Куру. Потом козом пойду. Хлеба там. Одноклассница встретилась. Зульгер, сейчас же хозяйство я же говорю. По-моему, я то оставил вверх. покорми свое хозяйство. Хлеб, все. конечно, покорми. Ой, вон кожа, смотри, слина кожа боня ой, господи. Вкусно, да? Давай, на, на, вот маленький тебе, Вася. Вася, на, маленький. Сейчас маленький унесу хлебушек. Курам, гусям дам это. Зерно. Но эти по ягодке-то долго будут там стоять, жевать. Ой. Смотри, что еще рогами творит. Видно, не видно, нет, наверное. Ужас дерево ведь ломает, поразит. Ну, дерево. Боня, ты да что такая осадная? Боня иди сюда, иди сюда. Он же, иди сюда ко мне. Боня, ты куда пошла? Домой пошла? На бонь бонь бой! Иди сюда, Боня. Иди сюда, открой. Иди. Давай, тоже иди. Иди, иди домой. На, сейчас дам пузу туда. А ты поскаешь туда-сюда. На. На бой. На на, на по одной штуке хочется сказать. На, Вон. оттаскивай. У меня мусор вот здесь натворило. Все перегрыз. Все, на хату. На хату. Давай к себе на хату. На хату. Такая маленькая, такая маленькая была. Сейчас была. Стышка совсем. Ушивать скушай. Тебя. Не хочет уходить. Не Леб, пирожки Надька отправила. Ну как печенье не пирожки. Белка-то у нас не беременная, а просто плодненькая девочка она у нас. Да, белочка. А это Кипарис у нас, маленькая. А моя Матанька. Ладно, доить надо. Мы приехали докупить зерно. Сейчас берем ячмень. Ну, по пару, по три мешка вот так. Ячмень, пшеницы. Как денежки появляется Смотрите, какая красота. Сейчас пойдем за пшеницей. Мне так понравилось так кидать. Такая прелесть. Просто прям вау-вау-вау. Вау-вау-вау. Потому что моток много не влезает. Я сама вешу. 88 килограмм. Вот я еще вам здесь не килограмм. Где мы закупаемся, равно. Дай бог, нас еще не еще надо будет закупиться. Мы каждую. Хочу-хочу, и на поле падет. Вот здесь. Вот. Видите как раз так. здесь раздолье сидят. Клюют зерно наверху. Прелесть. Гули-гули-гули. Гули-гули-гули. Все, друзья, мы поехали Закупились Это вот много Столько лет. Летный мотоблок Сейчас еще надо будет корм Заречка С другой стороны больницы Вот, с четырёхэтажных а? А, ну, а? Плакат Акашева? Ну, плакат Акашева ха А вот полицейская здание трехэтажка. Ну и бегаю, так хорошо их, а здесь хозяйка стоит. Вот так выпускаются, потому что очень у собаки не усталкиваются. Да-да-да. Для нас, для нас. Это для нас. Ага. Вот здесь мы закупаемся. Оптовый. Оптовая база. Рожки, сахар. А сахар-то у вас большие мешки есть, да? 2500 Ой, надо будет купить. И сахар, и муку здесь. Все, расценки. Мешок, надо да, потом взять. Сладости, молочки, все есть. А, масло сколько -то такое? Вот конфет всякие у них. А вот Потеряю Мелочь. Здесь игрушки всякие. Там макароны скиньте куда-нибудь. Нет, сейчас в стороночку А эти у вас почем, хорошие-то Да Они хорошие, наверное Не пробовали? Mm -hmm. Ну, такие светлые Мне понравились Андрей вы понравились. Спасибо большое, что разрешили заснять. Купили мы эти рожки. Они светлые, желтоватые такие, не темные. Мне очень понравились. А там темные в зеленых пакетах. -то. Не то. 5 килограмм. Я экстремал, говорю! Ну да! Все взяли! Маленькие и Белка работают! Не отходя от кассы! Прямо здесь! Да, Белка? Мы как вкусно! Надо будет убирать это здесь! Сенова, Он сегодня влезет, наверное. Ну не знаю, может и влезет, как вкусно выпустила пока зерно разгружает. там так хрумкает белка хрумкает а это тоже как жвачку жизнь? а там и цветы есть и клевер смотри как трава -то хорошая какая Нравится? Мне да, тоже нравится. Соленые. Да, вообще классно. Деревня, понимаешь? Свет я сделаю в бане. Вот, баня. Нет. Где? В баня. Тинь-тинь. Смотри, как фигарят. Трава вообще хорошая. Здесь и цветы есть, и вообще я такая толстая. да они наоборот толстую вытаскивают уже, смотрите. Как жвачка? Ты поставишь? Вот бочка Ой, зашибись! Сейчас заполнять надо бочку